Я приветствую всех зрителей телеканала форума Свободной России в студии. Сегодня Данил Константинов, а в эфире у нас журналист, публицист, социолог Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Данил. Сегодня 19 августа, годовщина событий 1991 года, августа месяца. Я имею в виду создание ГКЧП и последовавшего за этим Пуча. В эти дни снова идут споры о том, что же это такое было, в обществе нет согласия по поводу того, что из себя представлял ГКЧП и последовавшие за его созданием события, был ли это настоящий переворот его попытка, либо это был опереточный переворот, как многие называют эти события. Нет согласия и по поводу того, как оценивать эти события с точки зрения их влияния на будущее России. По последним опросам общественного мнения, достаточно большая часть россиян считает, что это были трагические события. И примерно сопоставимая с ними другая часть считает, что это был просто эпизод борьбы за власть. За власть. Так что же это все-таки такое было? Скажите, пожалуйста. Ну, что касается э, отражения этих событий в общественном мнении, то э, это отражение, так сказать, претерпело довольно существенную трансформацию, потому что, ну, в общем, сразу после того, как эти события произошли, несколько лет было, в общем, достаточно адекватное представление о том, что это такое, что это действительно была попытка государственного переворота, и что, на самом деле, в результате победило то, что можно назвать демократической революцией. Ну а сейчас просто поскольку уже на протяжении 21 года во главе России стоит человек, который считает, что это была величайшая геополитическая катастрофа 20 века, ну в соответствии с, этого, с этим и вливается в головы россиян вот это содержание. Что касается того, что там на самом деле происходило, то в общем... Здесь как-то особой загадки-то нет. Это была действительно попытка предотвратить распад Советского Союза. Люди, за которыми была в общем, вся мощь военная, финансовая, бюрократическая, экономическая, вся мощь Советского Союза, они объединились для того, чтобы предотвратить... Подписание союзного договора нового, который должен был состояться 20 августа. Ну и в соответствии с этим союзным договором, там была довольно сложная ситуация. Во-первых, далеко не все республики собирались его подписывать. А значит, фактически Советский Союз уже после 20 августа в том, в том виде, в каком он был, должен был перестать существовать. Ну и кроме всего прочего, сама... Идея этого союзного договора ⁇ это была такая довольно рыхлая конфедерация, которая, в общем, ну, скорее всего, все-таки была бы нежизнеспособна. Ну и, помимо всего прочего, вот в этой конструкции те структуры, которые возглавляли... Янаев, значит, Крючков, там, Язов и так далее. Вот все эти структуры, ну, Павлов прежде всего, конечно, как премьер-министр тогдашний. Все эти структуры, они в общем теряли, так сказать, свой статус и смысл. То есть формально они могли продолжать существовать, но реально, в общем-то, на первый план выходили уже структуры республик, прежде всего России, конечно. И люди попытались это предотвратить. Люди э, совершили, безусловно, попытку переворота, заблокировали, э, значит, изолировали, насильственно изолировали и заблокировали тогдашнего президента Советского Союза Михаила Сергеевича Горбачева, э, ввели танки на улице, запретили, ввели чрезвычайное положение. Запретили практически все СМИ, за исключением очень небольшого количества. Были составлены списки на арест, так сказать, наиболее известных лидеров демократического движения тогдашнего. Ну, это был действительно... Те, кто участвовал в этом, те, кто был на улицах Москвы в это время и других городов, знают прекрасно, что это была действительно реальная попытка государственного переворота. А, ну... Вот, кто видел танки на улицах Москвы, кто взаимодействовал с этими танкистами, которые кричали «сойди с брони», когда мы им давали вот этот указ президента Ельцина о том, что это все безобразие, незаконность и так далее. Ну, была действительно попытка государственного переворота. Другой вопрос, почему она не удалась? Почему это реальный замысел государственного переворота, он, в общем, действительно в, ре в реальности обернулся фарсом. Это правда. Вы говорите о том, что на улицу вышли танки, были составлены арестные списки и так далее. Но ведь танки не выстрелили, арестные списки оказались невостребованы. И даже Ельцин, якобы блокированный на своей даче сотрудниками спецподразделения КГБ «Альфа», спокойно выехал в Москву и присоединился к своим сторонникам в Белом доме. Может быть, сами путчисты не решились довести этот путь до конца? Безусловно, безусловно. Ну, самый вот ключевой эпизод, который показывал, что из себя представляют эти путчисты, это была знаменитая их пресс-конференция, которая началась с вопроса значит, знаменитого журналиста Бовина, который спросил, одного из пучистов, который первый, первый пришел, это был э, э, э, директор колхоза, значит, он спросил, а ты, ты-то что здесь делаешь? Ну вот, э, значит, и после этого э, журналистка Малкина спросила формального главу этого ГКЧП, э, вице-президента -э, СССР Янаева, э, значит, вы понимаете, что этой ночью вы попытались совершить государственный переворот. Ну, так с диктаторами не разговаривают. Вернее, так можно разговаривать с диктаторами, но после этого, если это действительно настоящие люди, которые хотят быть диктаторами, они, конечно, после этого э, авторов таких вопросов отправляют немедленно в тюрьму, прямо сразу. А, поскольку этого не произошло, всем было ясно, что вот эти дрожащие руки Янаевы, это был символ ГКЧП. Понятно было, что такими дрожащими, такими потными, липкими ручонками власть не берут, диктатуру не устанавливается. Почему так произошло? Потому что на протяжении длительного времени, на протяжении нескольких десятилетий в Советском Союзе был определенный отбор в номенклатуру. И попадали люди, которые в принципе не в состоянии были принимать самостоятельных решений. То есть это были люди аппаратных игр. Это были люди, так сказать, такого, но я бы сказал, кабинетной диктатуры. То есть, вот выйти открыто и дать приказ взять на себя ответственность, дать приказ стрелять в собственный народ, эти люди оказались не готовы. Ну и кроме всего прочего, безусловно, они столкнулись, они не ожидали. Они не ожидали того что, того, что, так сказать, вот они думали, что сейчас, если они издадут приказ закрыть все средства массовой информации, то все послушаются. В результате ничего подобного не произошло, вещала эхо Москвы, выходила общая газета, распространялись, интернета не было тогда, в том виде, в котором он есть сейчас, но распространялись листовки, информация шла люди вышли, они вы, вывели э, на улице танки, на, навстречу танкам вышли люди. Вот. И, в общем, поэтому э, они не просчитали. Это люди, которые не чуяли под собой страны. Они не поняли, с чем они столкнулись. Ну и самое главное, действительно, и в, в той же самой армии, в тех же самых силовых структурах уже, в общем-то, э, не было той поддержки, СССР, безусловно, сгнил изнутри. Он сгнил изнутри, как конструкция, как, так сказать, государственная структура. Его изнутри сжег, сгнил, разъел цинизм. Потому что вообще вот в идеалы коммунизма, так как они были прописаны, не верил уже никто, в том числе и члены этой коммунистической партии, решающую роль сыграла, безусловно, отмена к тому времени шестой статьи Советской Конституции, которая говорила о руководящей и направляющей роли партии. То есть вынута была та основная, тот основной стержень, который держал это государство. Без коммунистической диктатуры, без вот, шестой статьи это государство держаться не смогло. И вот а, это, эту недееспособность э, советского государства держаться без руководящей, направляющей роли партии, как раз э, в том числе а, она проявилась э, вот, в период с 18 по 21 августа. Вы упомянули о том, что во главе страны уже 20 лет, двадцать год, пошел стоит человек, который считает те события величайшей геополитической катастрофой. Но ведь сам этот человек, я имею в виду Путина, не занял тогда сторону ГКЧП. Он находился при Собчаке и позднее во многих своих высказываниях он говорил о том, что он сделал это сознательно, выбрал сторону демократов. Нет ли здесь противоречия? конечно, противоречия есть. Конечно, есть противоречия. Владимир Владимирович Путин, офицер Комитета государственной безопасности, когда он столкнулся, что ему надо выбирать. Ну, понимаете, очень многие, я помню хорошо, и эти события, и события последующие, когда события 1993 года, когда бюрократия, силовики, вот это все начальство, оно э, принюхивалось, оно нюхало воздух. Оно начинало э, принюхиваться и пытаться по э, обоняниям определить, откуда пахнет властью. Откуда пахнет власть? Это вот запах власти. Э, я просто, ну, я ну, тогда вот э, в этот период, я был одним из руководителей Республиканской партии России. Э, так сказать. И э, очень многие советовались, вот, э, приезжали даже, советовались, в том числе и э, руководители одни, отдельных районов, регионов, советовались, а вот, слушайте, а вот чью сторону взять? А, и многие уже приезжали с готовым решением, понимая, что от вот этого вот э, дрожащ, с дрожащими руками ГКЧП властью не пахло, а от Ельцина пахло властью его окружение. Это было видно по поведению, это, это вот как язык тела, он как у животных, язык тела он видит, он показывает. И э, Путин, как э, человек достаточно трусливый и достаточно беспринципный, он чувствовал этот язык тела, он понимал, что властью пахнет от Ельцина, властью пахло тогда от Собчака, а от этих нет, поэтому он принял единственное с точки зрения вот такого человека правильное решение он подал вместо того чтобы взять табельный пистолет собрать группу так сказать мужественных штирлицев вокруг себя и поехать там в Москву или в Питере начать сопротивляться этому восстанов... защищать Советский Союз он тихо спокойно подал заявление подал рапорт об увольнении из комитета государственной безопасности как он сам утверждает вот он сам говорит, что он в момент ГКЧП, вместо того, чтобы защищать Советский Союз, предотвращать величайшую геополитическую катастрофу, он подал рапорт об увольнении из КГБ. Ну, наверное, это такое достаточно красноречивое признание. Это явка с, моральная явка с повинной. То есть он просто расписывается, кто он такой. И очень характерно, когда вот все эти события, уже 21 числа собралось огромное количество народу на Лубянской площади. Начали значит, сносить памятник Дзержинского. Такой символ победившей вот этой демократической революции. Демонтаж памятника Дзержинского. И несколько тысяч сотрудников комитета государственной безопасности. У каждого из которых тоже было табельное оружие. Они за этим наблюдали в окна. Ни один из них не вышел. Никто из них не, значит, не начал разгонять эту толпу. Они все сидели в мокрых штанах, видимо, ожидая, что вслед за памятником Дзержинского сейчас будут открыты двери Лубянки, и толпа начнет, так сказать, громить это здание. Этого не произошло. Ну, вот это было то, что то, чему они были очень рады. Никто, Советский Союз, единственный, кто стал публично защищать, протестовать против принял сторону ГКЧП, это был э, ЛДПР, да, господин Ж, вот он, значит, с балкона начал что-то кричать, людям людям ему кричали позор, потом ему дали по физиономии, вот, ну вот, и это была, пожалуй, единственная такая жертва насилия со стороны ГКЧП, со стороны народа погибли три молодых парня. Вот, собственно говоря, что, что произошло. Кстати говоря, вот этот эпизод с памятником Дзержинскому и стоящим рядом с зданием КГБ, он в значительной степени легендирован уже. И мне, например, и моим сверстникам сложно в этом разобраться. А, собственно говоря, почему не было взято здание КГБ? А такой идеи не было. Я, э, значит, Я могу сказать, что э, вообще народ был настроен очень мирно. Ну, в какой-то степени, может быть, да, действительно, вот эта вот трагическая гибель трех молодых людей, это было, действительно, это было ужасно жизнь каждого человека, бесценно, но э, не было особого какого-то остервенения. Вот я хорошо помню атмосферу той, того времени. Это была такая очень э, достаточно интеллигентная, вежливая э, революция. Вот символом этой революции был, наверное... Э, Ростропович, который дежурил в Белом доме с автоматом. Вот такой вот боевик Ростропович. Значит, вот примерно так. Люди, которые там, так сказать, практически останавливали танки, это были не какие-то там боевики, отморозки и так далее. Были обычные ребята, студенты. Значит, вот это была атмосфера достаточно... Это была не та атмосфера, которая... То есть, короче говоря, Бастилию никто брать не, не стал. Атмосфера была очень далека от того, что, судя по всему, было во времена Великой Французской революции. Вот, не но, было... кстати говоря, с автоматом в Белом доме был не только Растропович, но и, к примеру, Золото, фотография которого недавно облетела интернет, что очень хорошо характеризует эпоху. И ту, и последующую. И Золотов же был, и на знаменитой фотографии с Ельциным на танке, рядом с Коржаковым. Ну, да, вот так, так получилось. Вот он был охранником Ельцина в тот момент. Сейчас он главный охранник Путина. Ему совершенно все равно, кого охранять. В промежутке между охраной Ельцина и охраной Путина он охранял бандитов. Ну, такой простой парень. Он, на самом деле, вот, вот был замечательный сегодняшняя власть, она откликнулась на этот юбилей событий 30-летней давности, она откликнулась с фильмом Наиля Аскерзаде, в котором Золотов одну из главных ролей играет. И он там говорит что-то невнятное. Он говорит о том, что ну если было бы было желание, там, Альфа могла за 15 минут все закончить. То есть, э, ну, там на самом деле э, между ушами особого мозга нет. Поэтому ему было всегда все равно, что делать. Это, это показатель. Вот его биография об этом свидетельствует. Охранял Ельцина, потом охранял бандитов. Известно же, кого он охранял. Каких там питерских бандитов он охранял. После этого стал охранять Путина. Ну, все равно завтра власть сменится если он не ответит за свои а, преступления очевидные достаточно а, то будет еще кого-нибудь охранять ну, это, это такая это кстати говоря тоже достаточно важно а, а, вообще а, после это, это важно в том числе для понимания того что произошло а, после вот этих событий 18 го 21 -го августа вот этого года 91 -го. почему на самом деле в результате то что сегодня мы видим это ну может быть несколько ухудшенный вариант того чего хотели и почему вот эта метафора что на самом деле через 30 лет там ну не через 30 даже через 10 уже лет гкчп стал брать реванш, и в конечном итоге победил. Конечно, победил не ГКЧП, победил не та модель, которую хотели ГКЧП. Они просто хотели остаться на своих местах, они хотели удержать Советский Союз. То, что сейчас происходит, в чем-то лучше, чем Советский Союз, потому что, по крайней мере, свобода выезда, то есть Советский Союз не выпускал, своих граждан, а сегодняшняя власть, она даже, так сказать, подталкивает некоторых граждан, сует там в руки пальто, шапку, говорит, уходи, уезжай быстрее. А вот это, пожалуй, одно из немногих преимуществ нынешнего режима по сравнению с позднесоветским. Ну, а многое очень хуже. <coughs> число политзаключенных больше, хотя сам Советский Союз был вдвое больше, чем путинская Россия, но число политзаключенных в позднем Советском Союзе было меньше, чем сейчас. Свободы слова меньше, жесткости меньше. Если уж говорить о таких параметрах социальных, как неравенство и несправедливость, то, безусловно, в позднем Советском Союзе эти показатели были намного-намного лучше, чем в нынешней путинской России. Поэтому ну, в значительной степени фактически можно, можно говорить, что ГКЧП победил. Конечно, это метафора, но, тем не менее, это справедливо. Вопрос, почему, отдельно, если хотите, можем на эту тему поговорить. Если... Ну вот, скажем так, немножко другой вопрос меня интересует. В своей статье вы задаетесь этим вопросом, ответа на который я то ли не нашел дальше в этой статье, то ли не понял. Куда же все-таки делась энергия Великой демократической революции? Ну, скажем так, я думал, что я об этом написал. Видимо, написал раздельно. Значит, я думаю, что эта энергия вот этой вот демократической революции в значительной степени она, ну, как бы рассосалась, самоликвидированность в результате того, что сами вот, ну, в кавычках революционеры, точнее реформаторы, они, во-первых, в значительной степени убиваясь своей эйфорией, они решили, так сказать, вот у Тихой речки отдохнуть. Знаменитая цитата из героя Клопа Маяковского. И в чем-то это было действительно, вот этот сценарий пьесы Маяковского, Клоп, он в значительной степени повторя... повторил. повторился, так сказать, после августа 91 -го года, когда, в общем, люди, которые пришли к власти после этого, во-первых, они были совершенно не готовы. Я помню <связываю> публикацию Гавриила Харитоновича Попова, одного из тех людей, которые были во главе межрегиональной депутатской группы, и после этого, так сказать, пришли к власти. Гавриил Харитонович стал мэром Москвы. Они, в принципе, не были готовы к тому, чтобы получить власть. Они были убеждены в том, что Советский Союз еще будет долго, долго, так сказать, существовать. Они были уверены в том, что они долго будут в оппозиции. Вдруг неожиданно на них власть свалилась. И вот оказалась огромная страна, огромная страна которая оказалась в их распоряжении. Не были готовы, не было сделано много очень важных реформ. Ничего не было сделано с судебной реформой. Но вот э, для меня, например, э, трагедией было то, что ничего не было сделано с телевидением. Оно как было, так и осталось фактически государственным. И в результате промывания мозгов, оно что в ту, в, ту, в другую сторону происходило, и, в общем, нормальный, вот, нормального зеркала в стране не появилось. Нормального общенационального диалога страны с самой собой, как, какой должен быть, не появилось. Не было сделано очень много других вещей. Не, было не был ликвидирован комитет государственной безопасности. Ну, вот на минуточку, это, это только э, три из э, сотен вещей, которые надо было сделать. Этого не было сделано. Увлеклись очень одним. Приватизация. Вот самое главное, приватизация, это вот э, быстренько разобрать, э, так сказать, по э, карманам. Это нужная вещь, важная вещь. Но вот это вот стремление быстренько разобрать по карманам имущество, оно сыграло очень такую неприятную вещь. Во-первых, ну, произошло действительно чудовищное обнищание народа, когда начиная со второго января 1992 года, Буквально там за месяц рубль превратился в копейку, исчезли все накопления. Ну, можно много говорить, что после этого происходило. Но реально произошло вот такая вот, такая вот история. Желание отдохнуть у Тихой речки. у Очень многих э, людей, которые были, <coughs> пришли к власти после э, того, как э, произошла вот эта демократическая революция. И э, непонимание, что надо сделать для того, чтобы... Было окно возможностей. В это окно возможностей носовали всякого мусора и не создали тех э, э, серьезных, э, э, так сказать, гарантирующих э, кар каркасов, основ, которые предотвращали бы приход к власти, как теперь выяснилось, фашизма. Э, я э, могу сказать, что ощущение э, того, что грядет диктатура, у меня возникло, что идет реванш, что идет диктатура, у меня возникла начиная с конца 92-го года. Сначала была растерянность, непонимание не того, почему не делается чего-то такого, что э, нужно делать срочно, э, а потом было вот ощущение того, что грядет диктатура. Слово фаши в голову мне не могло прийти, что это вот диктатура фашистского толка. Это э, Честно скажу, вот, понимание этого оно пришло только э, в начале нулевых. Но тогда уже было понятно, что идет диктатура. Это было... И э, именно поэтому вот, э, я, я считаю своей ошибкой, то, что я потом что я пришел в политику. Надо было оставаться журналистом, социологом. Но так получилось, что заглянул в политику. Но и тогда я был в довольно жесткой оппозиции кельцинской власти. Несмотря на то, что были мы все в Демократической России, все мы там были, вот, но в самой Демократической России я старался делать так, чтобы все-таки она была в оппозиции к тому, что делает Ель. Э, не во всем, конечно. Конструктивная оппозиция это был народ. Вот, поэтому э, вот этот, вот, э, энергия э, Демократической революции она ушла вот, в это желание э, отдохнуть у Тихой речки, вместо того, чтобы создавать, действительно, чтобы создавать другую страну не создавали другую страну, ее не создавали. Одной приватизации э, страну другую не создашь. Это, это должна была быть совершенно другая программа. К сожалению, она не была реализована. Ну, вообще-то, да, я склонен с вами согласиться, потому что я был ребенком тогда, и по большей части вот то, что я слышал с экранов телевизоров, меня поражало. Я помню все время приватизация, приватизация, приватизация, приватизация. Все довольные, какие-то чеки кому-то показывают, значит... Рассказывают. Все это производило довольно странное впечатление, как будто других задач не было. И когда сейчас я слышу разговоры наших коллег про оппозицию, про то, что было не сделано тогда, я удивляюсь, думаю, так вроде бы даже и разговора такого не было, по крайней мере, публичного, о том, что нужно сделать. Все показывали чеки какие-то, значит, приватизационные. Прошу, разговоры были. Не было... Понимаете, вот одно из тех дел, которые я пытался сделать и которые не удалось реализовывать, это э, изменить телевидение кардинально. Закон о телевидении не был принят тогда, несмотря на то, что я трижды на трибуне Государственной Думы пытался его про протолкнуть. Его нет и сейчас в России. И когда вы говорите о том, что не было разговоров, не было публичных, больших разговоров на всю страну. Потому что телевидение, оно было сначала государственным, потом оно сразу же перешло к людям, которые, ну скажем так, к людям, которые, так сказать, делали равенство между интересами России и интересами ельцинского окружения. И в дальнейшем, вот потом это, ну а потом уже Борис Абрамович Березовский положил в карман государственное телевидение значит Владимир Гусинский создал альтернативное, так сказать, частное телевидение. И вот между ними завязалась вот эта вот информационная война. Все. Нормального общенационального диалога о том, что происходит в стране, его не было. Не было его. Потому что для этого нужно общественное телевидение, для этого нужно действительно плюрализм. Этого ничего не было. И это, это одна из тех бед, которые тогда произошли. Помимо того, что нужно было, конечно, полностью ликвидировать комитет государственной безопасности с его сталинской структурой. А он до сих пор в виде ФСБ имеет сталинскую структуру с многочисленными управлениями по регионам, которые ищут шпионов и диверсантов, так сказать, где-нибудь в лесах Курской области. Значит, безумная совершенно история, ну и так далее. На самом деле, вот, вот, это, вот это выглядело таким образом, то есть общего разговора не было, потому что не было площадки. Это вот моя тема, это СМИ, которые не были, не были реформированы. Вот знаете, у нас затягивается разговор, потому что появляются вопросы, которые я не могу не задать, они меня беспокоят. Вот очень серьезный вопрос, почему в Польше, в Чехии, в Чехословакии, и тогда еще в ряде других стран к власти после победы демократических революций пришли люди, возглавлявшие революционные диссидентские движения, такие как Гавел, например, или э, Валентин. А в России к власти пришли представители. А старые будь то на федеральном уровне, как Ельцинова окружения на региональном уровне, как Собчак и прочее, почему такая разница? Почему у одних героя диссиденты, а у вторых, а у других вчерашние с... члены партии номенклатуры? Ну, принципиально, принципиально, кардинально иной, иная суть, иное содержание. Того, что происходило в Чехии, в Польше, в странах Балтии значит, и того, что происходило в России. Принципиально это просто на клеточном уровне другая, друг, другая история. Потому что то, что происходило в Чехии, в Польше, в странах Балтии в целом ряде других стран, это были национально-освободительные революции. Потому что они э, освобождались от, э, внешнего, влия... от внешнего... внешнего захватчика. От э, того, что... От Советского Союза. Значит, от... Ну, от России, фактически. да, Потому что это был... Э, по сути дела, это вот... Э, ну, как говорили, русские танки в Праге. Несмотря на то, что это были советские танки. Не только, кстати, советские. А, там и другие страны Варшавского договора были. Но все равно это были русские танки. То есть, они освобождались от нас. От тогдашних имеется в виду от Советского Союза. А Россия, это не была национальная освободительная революция, это была так сказать, революция, революция, которая была направлена против так сказать, советской власти. И энергетика была совершенно другая. То есть энергия национальной освободительной революции, она была... Категорически направлена против всех всей номенклатуры, которая воспринималась как э, коллаборационисты. То есть, э, и не случайно, там по, по, после этого э, в той же самой э, Чехии э, и в Польше была, была люстрация потому что там было была серьезное, серьезная, так сказать, не, не, крайне негативное отношение вот к э, тогдашней власти, ко всем, иллюстрация была со всеми издержками. Я хорошо знаю, что из себя представляла иллюстрация в Чехии. Это был тяжелый процесс, но это было как раз вот полное отторжение персоналей, которые были, были там. В России это совершенно другая конструкция, и здесь действительно... Ну, вот, очень многие и я в том числе скептически относятся к тому, что был, была сделана демократическими силами, в том числе демократической силы силами демократической России ставка на Бориса Николаевича Ельцина. И мы видели, что происходило с Борисом Николаевичем сразу, буквально после победы вот этой августовской революции. Когда он сразу же отдалился, сразу же окружил себя, так сказать, номенклатурой. И уже бывшие его соратники, которые, так сказать, те же самые правозащитники, диссиденты, они не смогли его больше увидеть вообще. Но эта ставка была неизбежна, потому что никто, кроме... Никто, кроме Ельцина, не пользовался такой поддержкой. Конечно, в кругах вот, либеральной интеллигенции, тогдашней российской, там был. Ну, Сахаров к тому времени уже умер, к сожалению. Но даже если бы он был жив, все равно он не мог бы консолидировать в той степени, в которой консолидировал вокруг себя разных людей Ельцин. И Ельцин был действительно безальтернативен в тот момент. Ну, есть еще одна проблема. Дело в том, что Россия а, унаследовала имперский синдром от Советского Союза. Этот имперский синдром с самого начала, сразу после того, как произошла вот эта демократическая революция, он немножко был пригашен, но он дремал все равно. А, чего не было совсем, никаких признаков имперского синдрома не было ни в странах Балтии, ни... В, в, там, в Чехии, Словакии, какие тут имперские синдромы. Э, этого не было ничего. В Украине не было никогда имперского синдрома. А в России он дремал. он был. И поэтому вот, э, фигура правозащитников, она была неадекватна настроением людей. А вот Ельцин с его, так сказать, масштабом, с его вот этими рублеными чертами, с его брутальностью, он выглядел именно как адекватный. России человек, это, это совсем другая история. То есть национально-освободительные революции в странах Восточной и Центральной Европы и странах Балтии это принципиально другая схема. Я просто хорошо знаю, что, что происходило в этот момент, в те, в те годы в странах Балтии, они принципиально отторгали все, что связано с Советским Союзом. То есть, принципиально, я тогда занимался социологией, приезжал, в частности, во все вот республики тогдашние, все еще Советского Союза, Балтийские, и мне не дали провести социологические исследования, потому что все, что связано было с Москвой, отторгалось. Например, разговариваешь, пьешь кофе с людьми. И люди воспринимают тебя нормально, все хорошо, но никаких, ничего, что связано с Москвой, здесь быть не должно. Это было уже это было за год до этого. Это уже в 90-м году так было. То есть, не воспринималось вообще все, что связано с Москвой. Они, они простились с Москвой ну примерно за год, за два до августовского путча. Это была, там была национальная освободительная революция, классическая, как это было в колониальных странах. Они просто сносили колониальную администрацию под корень и строили другую страну. У нас этого не было, у нас под корень ничего не сносили. Что вы думаете о вопросах, представленных в ЦИОМом или Левадой по поводу отношения наших сограждан к тем событиям? А результаты этих опросов это следствие пропаганды или все сложнее? Ну что касается, я про опросы в целом ничего не знаю, потому что я их не видел и особо не интересуюсь. Все-таки мне как бы господин товарищ Федоров, он как-то вот, я его не воспринимаю как социолога, это пиарщик это такая обслуга, и все, что они делают... Они похожи по цифрам, на самом деле. Похоже, да, да, да, совершенно верно. Они иногда, ну, стоящие часы иногда показывают правильное время, поэтому в целом иногда показывают правильные цифры. А, значит, что касается, я знаю хорошо опросы Левады, я за ними регулярно слежу, и я думаю, что это, конечно, результат двух, двух вещей. Первое, это, безусловно, результат того, что в головы людей постоянно вкладывается содержание. Телевизора, что вот э, великая геополитическая катастрофа. Плохо, плохо, плохо, ужасно развалили страну. Э, ну, и э, значит, э, пониж... э, постоянное понижение. Вот в этом фильме или э, Аскерзаде, который, так сказать, по э, главному телевидению, значит, в нем там э, очень много говорит Лукашенко об этом. Он говорит: ну, все же дело, то, что два мужика поссорились. Ельцин с, значит, с, с этим самым, с Горбачевым. И вот они свою драку вынесли на все, общий уровень и в этой драке развалили страну. Ну вот снижение всего того, что происходит, никаких причин не было. Советский Союз прекрасный, жил, был и здравствовал. А потом вот два мужика с поссорились поссорились и разнесли, так сказать, с пианом страну. Это, это вот такое вот бытовое представление, которое выносится в качестве чуть ли не главного, главной трактовки тех событий. Это в голову вливается. То есть, содержимое телевизора оказывается в головах людей. Это одна часть того, что произошло. Вторая часть, вторая причина – это то, что люди были разочарованы. Вот это вот, так сказать, исчезновение, испарение энергетики вот этой демократической революции, оно привело к тому, что на самом деле ну действительно... Люди были э, разочарованы и возмущены, потому что, ну, исчезли пенсии, просто их не ну, имеется в виду, так сказать, все пенсионные накопления. <свы> К, э, то, что мы говорим, произошло в августе 91 -го года, а э, уже э, весной 92 -го года э, у людей из карманов испарились все пенсионные накопления. Вот просто их не стало. Ну, естественно, было раздражение, было разочарование. Действительно, я сейчас не склонен демонизировать, подобно путинскому телевизору и самому Путину, и говорить там о лихих 90-х, ужас, ужас, ужас. Да, это было разное время, сложное, но в то же, в то же время нельзя отрицать и довольно серьезного обнищания людей. Кто-то, да, кто-то, так сказать, энергичный человек поехал там в Турцию, Купил одно, здесь продал и так далее. Но когда, это, когда этим вынуждены были заниматься, так сказать, кандидаты и доценты, это, в общем, не самое правильное, не самое правильное устройство в обществе. и кроме всего прочего, не все смогли съездить в Турцию и в Польшу. И это, это реальная проблема. Огромное было разочарование. Огромное разочарование. Почему? Ну, вот вы, в отличие от меня, имеете такую опцию полностью произносить фамилию лидера ЛДПР. Но ведь э, первая э, политическая важная реакция на то, что происходило, произошло в э, августе 91 -го года, это были выборы в декабре 1993 -го года. Кто тогда победил? Господин... Жерновский. Да. да, господин Ж. Я хорошо помню эту историю. Значит, знам... знаменитое э, высказывание значит наши, наших, наших демократов Россия ты одурела ну Россия может конечно одурела но она же одурела почему потому что так это все было устроено потому что ее к этому подвели вот реакция была именно такая победил господин Ж и вся страна она вот оказалась в этой самой же. Потому что, потому что так были так, так так пошла вот эта вот реформа, так, э, так это было все сделано. И поэтому уже в головах людей, поскольку, так сказать, э, э, демократическая революция августовская, она стала ассоциироваться с чем конкретно? С ваучерами, которые товарищ Чубайс, э, младший, предложил э, значит, э, оценивать в две Волги. И все знали, сколько они реально стоили. Они стоили не две Волги, а две бутылки водки. С исчезновением пенсионных накоплений. С тем, что стали закрываться... Э, э, так сказать, заводы и люди оказались в ситуации, когда э, им действительно было предложено: ну, выживайте сами, там идите, клюкву собирайте на, э, в лес и так далее. То есть, это была проблема. Поэтому, э, в какой-то степени, вот слияние этих двух вещей во-первых, промывание мозгов с помощью телевизора, а с другой стороны воспоминание о том, что ну да, в общем, не самым лучшим образом. Те люди, которые пришли к власти после этой демократической революции, они не самым лучшим образом распределились теми возможностями, которые у них были. Еще раз говорю, в целом, я считаю, что это результат вот этого вот путча, несостоявшегося. Я считаю, что это в целом большой шаг вперед. Не стало Советского Союза, не стало советской власти. Это очень хорошо. Ну, а дальше, как уж распределились э, мы. Я в это местоимение себя тоже включаю, потому что я там, был в составе этого «мы». Э, то, что мы не сумели сделать э, так, чтобы это все не кончилось вот этим фашизмом, это, это большая беда и вина многих из нас. Некоторые не сумели, потому что не хотели, потому что воспользовались этим моментом для того, чтобы... Отдыхать у Тихой речки. А некоторые просто не смогли, потому что не были подготовлены к серьезной работе в политике. Я в данном случае себя имею в виду, в первую очередь. Вот Политика это серьезная отдельная работа. И ей надо уметь заниматься. К сожалению, многие были не готовы. Я просто вот видел, их в первом созовет, но ну, я сейчас не говорю о том, что происходит сейчас там, в Государственной Думе, там политики нет, там попки сидят. Вот. А вот тогда это была действительно политика. И я видел, как сейчас -то я понимаю, какие, много, какую массу ошибок мы тогда совершали. Потому что политика это искусство, это серьезная работа, требующая отдельных очень специфических навыков нужно уметь нужно уметь договариваться и пробивать свои законы в том числе и через вот это вот самое ж и через соседние с ним зю и через многие гадости вот это отдельная работа это не, не просто вот погулять вышло вот так что этого не умел никто тогда вот в том числе и лидеры тех партий, которые, ну, демократических партий, которые тогда пришли, пришли в Думу и оказались в руководстве стран. Мы поговорили о том, о предпосылках, которые сложились в России для становления фашизма, а между тем в соседней с Россией стране, в Афганистане, победила другая форма тоталитаризма, как я это оцениваю, Талибан. Как вы оцените победу Талибана в Афганистане для России, для мира и для самого, Талиба, для самого Афганистана? Это беда. Это очень плохо. Значит, для Афганистана это большая трагедия афганского народа. Большая трагедия, настоящая трагедия. Есть маленькая надежда, что Талибан победил ненадолго. Она маленькая, потому что на самом деле там сопротивление идет. Сразу после того, как американцы ушли, так сказать, была парализована страна, сопротивление было парализовано, кто-то сбежал во главе с президентом <coughs> Республики Афганистан, кто-то просто испугался, стали разбегаться, кто-то там ушел в Тину, спрятался, под подветавший. Но сейчас на самом деле сопротивление никуда не денется. Гражданская война там будет. Насколько она будет масштабна, вопрос, но она там будет. По многим причинам. Во-первых, потому что афганское общество, оно плюралистично, ну, неоднородно, гетерогенно, скажем так. То есть, там есть много довольно больших других этнических групп, большое количество таджиков, большое количество там, узбеков и так далее. То есть, на самом деле, вот это пуштунское ядро, которое олицетворяет Талибан, оно, безусловно, составляет значительную часть, но не абсолютное большинство. Поэтому сопротивление будет, оно уже идет. А, почему трагедия? Потому что вот этот вот вариант а, самой дикой, самой, я бы сказал, дьявольской версии ислама, которая на самом деле, это, конечно, не ислам, это что-то другое. Это вот какая-то боковая ветвь ислама, а, которую проповедует Талибан, а, он абсолютно неприемлем для значительной части, я бы сказал, для абсолютного большинства населения Афганистана. Почему я имею смелость так говорить? Потому что, ну, например, вот эти дикие правила для женщин, которых могут побивать камнями до смерти, пороть плетьми на улицах, значит, надевать им на голову и обязывать их выходить на улицу в сопровождении с так сказать, родственников мужского пола или мужей. И надевать на голову вот этот вот никап, это мешок с прорезью для глаз. Значит, это вещь абсолютно неприемлемая для э, огромного количества э, женщин, которые э, выросли <къем> за последние 20 лет. Когда всего этого делал? То есть, 20 лет вырастало поколение людей, которые э, не привыкли к такой жизни. И когда сегодня там э, режиссер Карен Шахназаров говорит, что, так сказать, ну это же их правило, вот им нравится, чтобы женщины так ходили, пусть ходят. Но женщинам это не нравится, Карен Георгиевич, очнитесь, наденьте на голову мешок и э, получите плетьми, а потом э, получите еще камней, на, э, так сказать, в этот мешок. И поймите, насколько вам это нравится. Значит, ну, это полное отсутствие мозгов, конечно, у целого ряда российских обитателей телевизора, которые вот начинают поддерживать. Талибан говорить, что ну, вот это воля афганского народа, значит, не надо считаться и так далее. Значит, на самом деле это поколение выросло. Вы знаете, когда-то, может быть, где-то это было нормально. Но поколение выросло в 21 веке. Выросло поколение. Два, 20 лет этого ничего не было. Сейчас это пытаются внедрить. Конечно, будет сопротивление. И это драма, это огромное количество людей, женщин, которые работали, значит, там, телеведущие, адвокаты, врачи, учителя, женщины, их большинство населения Афганистана, как во всяком обществе, больше женщин. И вот это огромное количество людей, которые. Им же нельзя теперь работать. Приходят в школу и говорят, нет, старше 10 лет, значит, девочка не должна учиться, а учительниц вообще не должно быть. Не должно быть врачей и женщин, до... вообще женщина не должна работать. Талибы для того, чтобы обмануть мировое общественное мнение, говорят, ну, все, мы теперь совсем другие, мы теперь белые, пушистые, пожалуйста. Но реально в городах, которые захвачены талибы, происходит прямо противоположное. Происходит возврат к тому, что было с 1996 по 2001 год, когда Талибан был у власти. Талибан же был у власти в Афганистане. И все помнят, что это было. Это было вот то, что я сказал. Мешок на голову, плети, специальная полиция, значит, которая специально на джипах разъезжала, разъезжали специальные талипы, которые, так сказать, следили, вот, боролись с пороком и плетьми пороли женщины. Это все было. Значит, пальцы отрезали женщинам, которые пользовались лаком для ногтей. Это все было, это все реальность. Значит, поэтому для Афганистана это трагедия. Трагедия для людей, которые это не принимают. Для России. Для России это, ну, не такая трагедия, конечно, потому что, в общем, нас... У нас женщин не заставляют мешки на голову надевать. Но это, трагедия, это, это, скажем, не трагедия, это очень большая неприятность, которая может перерасти в беду. Потому что, в отличие от американцев, у которых э, вот этот Талибан через океан находится, а у России это вот, как не, нехорошее есть выражение, так сказать, принесенное солженицами, это мягкое подбрюшье. Значит, это вот все, что фактически... Он не граничит напрямую с Россией, но тем не менее это серьезное проникновение э, наркотиков, это серьезное проникновение вот этой вот уродливой формы ислама, э, подчеркиваю, уродливой формы ислама. И это на самом деле очень серьезный шанс, практически стопроцентный. Ведь победа э, террористов и становление террористов во главе с, э, э, крупного государства, а Афганистан это крупное государство, Порядка 40 миллионов человек. И вот возникновение этого государства под руководством террористов означает, что там будет террористическая Мекка. Уже появилась информация, что Талибан сказал, эй, Аль-Каида, привет, у нас тут земля есть, приходите. И совершенно очевидно, что 100% туда начнут сбегаться Аль-Каида, и, и ИГИЛы, и прочая нечисть. И все это будет концентрироваться вот буквально недалеко от России. И все это уже, уже сейчас прокуратура Узбекистана возбуждает уголовные дела по поводу незаконного проникновения. Не смогут они? Там вторжения талибов, конечно, не будет. Это очевидно. Талибы, конечно, дикари и бог знает кто, но они не идут Они, конечно, не пойдут сейчас войной никуда. Они сначала будут. Но, кстати говоря, сейчас не пойдут. А что произойдет? У них же горы оружия. Это одна история. Значит, есть потенциальная угроза когда-то вторжения. Есть чудовищная проблема беженцев. Причем это миллионы беженцев. Есть следующая серьезная проблема. Это проникновение вот этой вот экстремистской, террористической, э, воинственной идеологии. Которая будет... Она очень привлекательна. Потому что любой радикализм привлекательен. Это концентрация... Всего терроризма на, на легальной территории государства, с которым, ну, как, как с ним бороться, если ты либо войну идти на Афганистан, чего явно никто не хочет, либо это будет действительно концентрация бесконтрольной вот этой вот террористической, э, террористического, так сказать, облака такого зловещего. И последнее, это, конечно, наркотики. Потому что основное, ну, что они сейчас производят, там ничего не растет, там ничего не выращивается, кроме мака. Промышленности нет, сельского хозяйства нет, ну, есть животноводство, так сказать, на таком уровне, так сказать, самопотребления. А единственное, за счет чего они могут жить, это торговля наркотиками и оружием. Оружия много, но основное это торговля наркотиками. Это от 79 до 90 с лишним процентов так сказать, героинового трафика. И все это рядом с Россией, все это через Центральноазиатские республики. Остановить этот трафик невозможно. Невозможно. Это просто нереально. Потому что граница, скажем, с, ну как там остановить эту, так сказать, эту торговлю через Таджикистан? Это абсолютно нереальное занятие. И все будет оказываться здесь у нас на городах. Значит, что будет с рынком, э, наркоти, на, на, с наркотрафиком в России – я не знаю, я, честно говоря, предпочел бы, чтобы специалисты это оценили. Я пока вот таких серьезных прогнозов не видел, но то, что это будет проблема, это очевидно. Все разговоры талибов, нет, все, мы завязали, мы больше, мы, мы зашились, мы больше наркотиками не торгуем. Это полная ерунда, потому что им нечего будет делать. Либо они, никто сейчас, американцы больше кормить Афганистан, не, по крайней мере заявили, что не будут. Ну, естественно, Путин никого кормить в принципе не может. У самого денег не хватает, еле-еле для Лукашенко наскребает. Значит, Великобритания сказала, что кормителя не будет. Что им остается? Им остается наркотрафик. Это живые деньги. и Вот этим будут заниматься. Поэтому это беда, это трагедия серьезная для афганского народа. И большая неприятность, которая может перерасти в беду для России и всего остального человечества. А чему тогда так радуется Кремль и подконтрольные ей пропагандисты? А, ну, самый простой, самый простой ответ на этот вопрос, он звучит, так сказать, не очень, не очень глубоко и не очень академично. Ну, идиоты, поэтому радуются. Значит, вот идиоты, которые... Я сейчас попробую перейти на чуть-чуть более академический язык, но сначала я... На этом закончу фразу. Ну, понимаете, это вот люди, которые поджигают занавески в собственном доме, потому что они очень, им очень нравится, как они горят. Весело горят, вот эти огоньки бегут вверх. Не понимаешь, в общем, в конечном итоге надо уже пора уже искать выход. Значит, в головах... Теперь я перехожу на чуть-чуть более академический язык. Значит, в головах этих людей, начиная от обитателей телевизора и кончая Путиным, Лавровым и так далее... У них в головах сидит модель политики как игры с нулевой суммой. То есть они искренне убеждены в том, что если американцы, американцам, американцы потерпели поражение, то мы ровно... То есть если ты выиграл, значит, если ты кто-то проиграл 100 рублей, то ты на 100 рублей стал богаче. Они считают, что все действует, идет по игре с нулевой суммой. Они не понимают, что это, это только, э, так сказать, мелкая уличная преступность так работает. Когда вор кирпич вытащил кошелек у гражданки в трамвае, то вор кирпич стал на кошелек богаче, а гражданка стала на кошелек беднее. Но в международных, в политике так не работает. Это все не работает. Так не бывает в политике. В политике совершенно по-другому устроен. Вообще мир по-другому устроен. И игры с нулевой суммой это... Ну, скажем так, это некоторые атовизм, это некоторая, некоторая предельная история, которая очень редко реализуется. А реально, да, американцы потерпели поражение, но считать, что поэтому Россия выиграла, конечно, нет. Это общая беда. Когда идет пожар, проигрывают все. Когда наводнение, проигрывают все. Значит, вот это беда, это, это серьезная проблема, и конечно, и, а в головах у них, что смотри, американцы проиграли, давай, давай будем радоваться, и давай поддерживать Талибан, потому что, значит, вот если мы поддерживаем Талибан, то будет хуже, на зло уши маме отморожу, мама в данном случае Соединенные Штаты Америки. Вот эта конструкция, я просто наблюдаю это, э, поскольку я тут э, вроде бы как, э, так сказать, медиакритик, поэтому я смотрю телевизор, и я это наблюдаю, как они радуются страшно. Они страшно довольны. Говорят, надо поделать. Причем вот тот же самый Шахназаров, у него же мотив какой. Не только потому, что там есть и другая история. Это э, духовная близость. Россия абсолютно мировой лидер по значит доли домашнего насилия в убийствах женщин. Абсолютный мировой лидер. У нас здесь близко равных нет. И поэтому вот отношение, отношение к женщинам, оно не дождественно, конечно, у Талибана и у российской политической элиты. Но оно где-то в одном направлении. Но еще важный момент. Это убеждение, что нам надо сейчас подружиться с, с Талибаном, потому что... Значит, Талибан вот сейчас это враг Америки, значит, нам надо дружить с Талибаном, не понимая того, что Талибан враг всем, и на самом деле надо было молиться на американцев, когда они защищали нас, в том числе от Талибана. Потому что они защищали не себя, они защищали афганский народ и защищали нас, безусловно, потому что они-то за океаном. Они решили проблему уничтожение непосредственной угрозы для себя, они уничтожили Асама Бен Ладена, вот. после этого они занимались попытками как-то решить наши проблемы и решить проблемы Афганистана. У них это не получилось. Ну, большой привет, пожалуйста, у Путина есть возможность попробовать. Вы уже предвосхитили частично мой последний на сегодня немножко странный вопрос, я его все раз задам Не находите ли вы чего-то схожего между талибаном и путинизмом? Нахожу. Общее это глубочайшее презрение к жизни человека, к правам человека, особое отношение к женщинам. То есть, в одном случае, это просто вот, я имею в виду Талибан, так сказать, создание совершенно невыносимых условий жизни для женщин, а в другом случае, это ведь закон о предотвращении домашнего насилия. Э, так и не был принят. Да. Мотивы какие? Ведь очевидно, что Россия абсолютный лидер по доле убийств, совершенных благодаря домашнему насилию. Это исторический факт. Никто это не определяет. И вот чудовищная проблема, которая, которая является домашнее насилие, э, убивают просто. Просто убивают. Калечат, уродуют, руки отрезают. Не, закон не надо. Почему? Потому что э, не только в Государственной Думе, но и в целом в российской власти существует представление о том, что ну, женщина, э, ну как, вот э, все эти депутаты, в том числе и женского пола, э, они очень горячо защищали зачетку Слуцкого, который имел обыкновение, так сказать, затаскивать себе в кабинет э, девушек и э, грязно их домогаться. Защищали с пеной у рта. Ну, подумаешь, ну, шлепнул по попе, ну, схватился что-то не то. Ну, господи, радоваться, гордиться. должен. То есть, представляете, это женщины, депутаты. И это э, в целом вот распространенное, разлитое в российском обществе и сконцентрированное во власти представление о роли женщин. Домострой. Домострой и Талибан, они, конечно, не близнецы-братья, но они очень похожи. Духовные скрепы, вот эти вот так называемые, они вот на них держатся и талибан, на них пытается сейчас держаться российская власть. Поэтому вот этот домостроевский путинизм, который у нас существует, и <свят>, талибан с, с его вот этой дикой формой ислама, ну, они, в общем, в достаточной степени похожи. Не близнецы, но родственники. Поэтому в том числе и так легко поддерживают талибан представителям российской власти они могут с ним пытаться договориться хотя Талибан круче поэтому Талибан круче Талибан жестче Талибан, э, так сказать, готов жертвовать своей жизнью, не только чужими а российские домостроевцы э, и вот эти вот архаические э, э, архаические э, ветвь православия они, конечно не тянут против Талибана поэтому вот в этом в этом содружестве «Талибан» будет ведущей страны. Ну, я, кстати, когда задавал свой вопрос, я имел в виду не только отношение к женщине, но и вообще некие, некая общая атмосфера общественная. Ну, Например, я, честно сказать, задумался вчера, что не вижу уже большой разницы между, например, запретом музыки, который произошел в Афганистане, и, скажем, вызовом на допрос историкам за... Сомнения в ледовом побоище личности Александра Невского. Просто мы уж привыкли ко всему этому и лояльно воспринимаем это достаточно. Но если вдуматься, это же просто жуть. А в чем разница? То, То есть фактически в России уже запрещено думать. Говорить, думать. Разница, конечно Разница, конечно, есть, но она больше по форме. Она больше по формам. Мешки на голову не надевают. Э, так в массовом порядке, так сказать, все-таки женщинам разрешают работать. Но это формальные какие-то отличия. Безусловно, разница есть. Конечно, все-таки э, Россия это вот такая вот очень специфическая, очень странная европейская страна. А Талибан это совсем все-таки другой континент. Но, тем не менее, да, это духовная близость, духовное растворие. Я, собственно говоря, и сконцентрировался на проблемах отношений к женщинам. Не, не потому, что это единственное отличие. А просто это наиболее яркий такой вот. Это лакомцевая бумажка. Вообще, это вот одна из таких очень важных лакомцевых бумажек, которые показывают, что из себя представляет режим, что из себя представляет власть. А тогда да, безусловно, общая... Общая тотальная, так сказать, несвобода. Это и у талибана, и у путинизма это отрицание прав человека. Вообще. Вообще все, любое отрицание прав человека. И отрицание закона. Ведь у талибана что главное? Это то, что, так сказать, ну, закона нет. Есть, есть ислам, есть исламский закон, который не является... Как таков... То есть исламское право, если разобраться в сути его, оно не является правом как таковым. Это все-таки э, какая-то часть религии. И здесь то же самое. Здесь право, право не существует. То есть в этом смысле очень много общего. Общее, общее ⁇ это не свобода, это ненависть к свободе. Вот в широком смысле это то, что роднит талибан и путинизм. Родственность. Родственные души. Спасибо большое. А с вами были Игорь Яковенко и Данил Константинов на канале форума Свободной России с большим разговором о ГКЧП, путинизме и талибане. Все эти понятия каким-то образом оказались очень рядом, по датам и по смыслу, и мы действительно нашли в этом что-то схожее. Оставайтесь с нами. Всего доброго.